Хотите не платить за привлечение клиентов, хотите продавать в Инстаграм без рекламы? Тогда используйте органический контент для превращения подписчиков в клиентов всего за 5 шагов. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фишки по Инстаграму, ТикТоку, Ютубу и прочее, прочее, прочее. Сегодня шаг первый. Заложим фундамент. Настроим каналы продаж в Инстаграм. Приступим! Благодаря исследованиям аудитории каналы продаж, оптимизированным для мобильных устройств, вы можете добавлять потенциальных клиентов в свою воронку продаж и эффективно конвертировать их. В Instagram есть встроенные опции, которые вы можете использовать для привлечения потенциальных клиентов и продаж. Для продуктов электронной коммерции магазины Instagram часто работают лучше всего. Вы можете добавлять кнопку «Просмотреть магазин» в свой профиль Инстаграм. Также вы можете напрямую стимулировать продажи, отмечая продукты в сообщениях, роликах и историях. Но если вы занимаетесь оказанием услуг, добавьте в свой профиль одну из кнопок действий, например. Вы можете использовать кнопку «Забронировать сейчас» или кнопку «Получить предложение», чтобы генерировать потенциальных клиентов прямо в Инстаграм. Идем дальше. В Instagram есть несколько полезных инструментов для знакомства со своей аудиторией и изучения того, что лучше всего подходит для них. Если ваш контент в Instagram уже имеет взаимодействие и конверсии, то просто проверьте статистику своего аккаунта в Instagram, чтобы увидеть, что дает наибольшие результаты. Чтобы получить информацию из верхней части воронки, ищите показатели вовлеченности такие как комментарии и публикации. Для информации о более низких этапах воронки ищите показатели конверсии, такие как нажатие на стикеры со ссылками, просмотры продуктов, нажатие кнопок. Ну а если не знаете, что побудет вашу аудиторию совершить покупку, используйте подписи к сообщениям, стикеры для вопросов или стикеры с вопросами. Например, вы можете спросить свою аудиторию, какой продукт они хотели бы увидеть в демонстрации или узнать, какую новую функцию вы должны запустить следующий. Образ покупателя вашего бренда или профиль идеального клиента также могут помочь вашей команде создавать контент, который находит отклик и дает результаты. Вы можете проверить информацию об аудитории, перейдя в свой профиль Instagram и открыв профессиональную панель инструментов. Затем откройте статистику своей учетной записи и коснитесь, чтобы посмотреть панель всего подписчиков. Настройте временные рамки по мере необходимости и прокрутите, чтобы увидеть демографические данные подписчиков, такие как возраст, пол и местоположение. Вот и все. Первый шаг сделан. В следующем видео мы расскажем, что делать дальше. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Задавайте нам свои вопросы в комментариях и до встречи.